Хочу поприветствовать всех участников сегодняшнего вебинара. Как сказала Анана, меня зовут Денис. Сегодня я хочу рассказать вам о программе АТАС с учетом пожеланий участников прошлого вебинара и часто задаваемых вопросов людей, которые используют платформу. Сразу хотелось бы сказать, что у меня это первый опыт проведения вебинара, поэтому если будут какие-то заминки, вот. Все это, наверное, от волнения и надеюсь все-таки на ваше понимание. По регламенту вебинара э, планируем справиться где-то за час-полтора. Это как пойдет. Будет несколько частей. Э, в первой части я расскажу вам о основных функциональных возможностях программы АТАС, э, какие есть там доступные инструменты анализа и их настройки. Э, Хотелось бы сразу сказать, что во время презентации, пожалуйста, пишите свои вопросы, которые у вас возникают. Параллельно мои коллеги будут помогать отвечать вам на них в письменной форме. И после того, как я закончу, после первой части, остановимся немножко подробнее на самых интересных вопросах и постараюсь рассказать подробнее. Вторая часть посвящается комбинациям параметров индикаторов для скальпинга и пакету Market Voice так называемый рыночный голос для этой части мы специально пригласили автора этих индикаторов Виталия Виталий на сегодняшний день является независимым трейдером также он проводит обучение транслирует онлайн торги ну в общем я думаю это он вам лично лучше расскажет в конце будет бонус для участников вебинара рассказывать сейчас просто ну как бы не хочу пусть это будет сюрпризом так что обязательно дождитесь окончания и по итогу, если нам позволит время, вернемся еще раз к ответам на вопросы. Итак, давайте перейдем к делу. Так, это сейчас я вам расскажу, что к чему по порядку. Значит, в комментариях комнаты, да, где вы сейчас находитесь, видно в заметках видно адрес ссылку нашего сайта ресурса orderflowtrading.net. Для того, чтобы получить демо на сайте ресурса, необходимо заполнить форму регистрации демо, отметить там все чекбоксы и нажать, нажать на кнопку «Get Demo». Также вы там можете найти ссылку на скачивание программы, технические характеристики для того, чтобы программа корректно работала на вашей операционной системе, инструкции, и также, если будет необходима, ссылка на регистрацию логина Zenfire, который может вам понадобиться для того, чтобы у вас, вы получали онлайн котировки в режиме реального времени. При установке и запуске АТАС вот у вас появляется такое окошко, которое вы видите сейчас на экране, где необходимо ввести логин и пароль, полученные на нашем сайте. Также есть возможность выбора сервера. Если вы видите, здесь есть демо-сервер, лайф сервер и uh, custom IP. Если вы регистрируете демо, естественно, вам необходимо uh, поставить здесь демо-сервер, поскольку на лайв-сервер вас не пустят. Live сервер сделан, выделен специально для uh, реальных клиентов, для того, чтобы ну, я думаю, по понятным причинам, да, то есть под, поскольку демо-сервер uh, бывает uh, очень много участников, там загружено, и для этого uh, сделан лайв-сервер. Реальные клиенты могут подключаться к любому из этих серверов в случае, если что-то с одним из них случится. Так, если вы хотите, чтобы при запуске загрузилось последнее используемое рабочее пространство, то вам необходимо отметить вот этот чекбокс и нажать кнопочку connect. Сейчас мы попробуем подкон подконектиться. Так, есть. Ну, поскольку это у меня второй экран, Основной экран у меня на другом мониторе, окно открылось у меня в другом. Я вот его сюда перенес. <coughs> вот Появилось главное окно программы. В первую очередь, для того, чтобы иметь доступ к реальным котировкам, необходимо их подключить. Есть два способа. Подключение к ZenFire и подключение Connection to NinjaTrader. Давайте по порядку. Если у вас есть, вот выберем connection to Zenfire, появляется такое окошко. Здесь нам необходимо получить, ну как бы вставить логин и пароль. Ой, так, прошу прощения. Это не то. Логин, пароль, который у нас есть от Zenfire. так, отмечаю в данном случае как бы это демка, я ее отмечаю демо. Если мы хотим, чтобы при следующем загрузке у нас точно так же использовался этот тип соединения, мы ставим checkbox connect to startup и нажимаем connect. Обратите внимание сюда, значит здесь у нас поменялся fit source, у нас поменялся на Zenfire. Это означает, что в данном случае, как бы, у нас подключены котировки от ZenFire. Так. Подключение напрямую, так как мы сейчас сделали, по нашим рекомендациям является все-таки приоритетным. Поэтому, если, к примеру, вы являетесь клиентом Mirus Futures и у вас есть реальный счет на Zenfire. Конечно, вы не можете одновременно использовать его в двух программах, но. Вы можете попросить его у брокера, в данном случае у Ланы, попросить, она даст вам дополнительный логин, и который вы можете использовать при коннекте к программе ATAS. Вот. Если же у вас такой возможности нет, вы можете временно взять логин на официальном сайте Zenfire. То есть вы можете себе оформить демку, и логин, пароль, который вы там получите, вы также можете использовать в данной программе, то есть она будет показывать реальные данные. Есть еще один, второй способ подключения – это connection to NinjaTrader. Если когда я нажимаю, появляется вот такое окошко. Здесь есть коротенькая инструкция, можно даже есть даже перевод на русский язык, где написано, что для того, чтобы нажать, начать трансляцию real time данных, нужно на интересующий график в NinjaTrader накинуть индикатор дата uh, Data Feeder. Таймфрейм uh, графика не имеет значения. И такая же чекбокс uh, Connect on Startup. Uh, что это значит? Это значит, что uh, для того, чтобы подключиться к NinjaTrader, у вас uh, должна быть предустановленная программа NinjaTrader uh, с, с реальными котировками подключенными. Когда вы открываете... Uh, любой графики и, и э, ставите на него индикатор Atas Data Feeder, после чего здесь нажимаете кнопочку «Connect» и у вас появляется котировки платформе Atas. Э, часто возникает вопрос, откуда же берется этот, где взять этот индикатор Atas Data Feeder, поскольку на сайте он у нас не, вы, не выложен. Э, дело в том, что когда вы устанавливаете, инсталируете программу «Advanced Time and Sales», индикатор автоматически прописывается в папке с индикаторами программы NinjaTrader и когда вы заходите в меню индикаторы в этой программе NinjaTrader, этот индикатор уже будет там находиться. То есть как бы в этом проблема никаких не должно возникать. Так, ну поскольку я уже подключил это окошко, я закрываю. Давайте немножко разберемся с главным окном программы. Так... Settings, настройки. Первое, это есть глобальные настройки временной зоны ATAS. Открывается такое окошко. Поскольку все время, скажем так, время в программе по умолчанию стоит GMT, то есть по Гринвичу, лондонское время. Если сделана эта функция для удобства использования, если вы, например, хотите, чтобы, ну, например, находитесь там в Москве, торгуете, да, либо в Чикаго, и хотите, чтобы у вас было время везде на графиках и в ленте ваше, то вам необходимо здесь внести поправку на какую-то конкретную биржу, либо, в частности, на отдельный инструмент. Понимаете, да? То есть здесь by exchange, by symbol. Вот. К примеру, если это Москва, относительно Лондона необходимо, значит, внести поправку получается плюс 4. Да? Если это Чикаго, значит минус 5. После чего вы выбираете, ну, нажимаете apply, то есть у вас эта поправка будет учтена. Так, идемте дальше. Workspace и Layout. Значит, Workspace это глобальное рабочее пространство, которое включает в себя графики, другие инструменты, настройки, Каждый Workspace включает в себя layout. Layout отвечает за отображение конкретных заданных окон, при этом вы можете очень быстро переключаться между ними и без всяких задержках в подгрузке данных. То есть, по сути, Workspace это рабочее пространство, а layout вы можете просто переключать, например, на каждый инструмент, который вы торгуете, либо анализируете. Да, вы можете настроить свой набор окон и инструментов. И потом быстренько их переключать при а, работе. А, так, потом идет у нас help. Ну, здесь просто я быстренько пройдусь. Значит, это в основном ссылки на сайт, это ссылки на новости компании. Значит, здесь можно скачать инструкцию, мануал к программе. Questions здесь вас перенаправляет на форму технической поддержки компании от order for, order for trading да, где вы можете задать интересующие вас вопросы, либо если у вас возникли какие-то трудности, также можете сюда написать. И info тоже как бы маленькое, но немаловажное окошко, где вы видите версию текущей программы, тип счета, например, live или demo, и также есть демо duplicate, сейчас я скажу в чем разница. И дата экспирации, то есть когда у вас истекает а, подписка на лицензию. По поводу демо, значит, а, изначально, если вы в первый раз регистрируете демо, а, демо дается на две недели в полнофункциональном режиме, а, без всяких задержек. А, вы можете использовать и смотреть все, что там есть. А, если вы регистрируете повторно, причем как бы не имеет значения тот же, на тот же e-mail, либо на другой, а, у вас есть ограничение в демо, только в том, что у вас показывается только история. А онлайн котировки вас просто не будет показывать. Вот. Но тем не менее вы можете анализировать историю. Так, теперь давайте попробуем перейти, да не попробуем, а перейдем к главным окнам программы. Сразу же хочу сказать, что на некоторых окнах я сильно задерживаться не буду, поскольку боюсь не успеть рассказать о более интересных вещах ну давайте попробуем, значит начнем, значит окошко alerts, вот оно как бы изначально не настроенное, поэтому оно пустое, в этом окне показывают сигналы, которые мы предварительно настроили, к примеру при достижении какой-то цены или когда заданный объем какой-то проторговался или параметры некоторых индикаторов, то есть мы в некоторых индикаторах можем задавать настройки alert, да, то есть и он будет, они будут выдаваться в этом окне, при необходимости будут сопровождаться также звуковым сигналом. Идем дальше. All Price. Так, от мала к велику. Будем так. Так, это я не туда нажал. All Price, да. All Price, мы, когда мы нажимаем All Price, у нас, значит, выскакивает окошко, где нам необходимо выбрать инструмент которую мы хотим проанализировать да, с помощью этого окна инструмента. Значит, Это окошко, хотел бы пару слов сказать по, этому, по поводу этого окошка, потому что оно и дальше будет встречаться. Значит, Здесь есть список инструментов доступных. Вот, например, закладка All Instruments. Список доступных инструментов, где мы можем выбрать интересующий нас, выбрать конкретный контракт. Например, в данном случае... Самые ликвидные по евро это будет у нас юнский. Вот. И мы можем добавить его в список любимых, favorites. В этом списке, для того чтобы мы долго не искали, да, то есть у нас уже настроены наши инструменты, с которыми мы работаем. Вот. И после того, как мы, нам необходимо выделить этот инструмент, нажать кнопку Apply, после чего у нас откроется заданное окно. Вот. Мы открывали окошко All Price, поэтому вот у нас оно и открылось. Что это за окно? По сути, как бы, это сводная таблица, которая показывает распределение проторгованных объемов, их производных по ценам. Вот, Как вы видите, значит здесь показано, вот, например, в данном случае проражировано по цене, видно по какой цене, какой был объем проторгован, сколько при этом было сделок. Сколько проторговано по бит, аск также высчитывается дельта, разница аск и бит. И э, также показывается количество э, скрытых ордеров, так называемых айсберг ордеров, э, которые были проторгованы по победам и по аскам, соответственно. Э, если нам, э, как бы, что мы можем здесь сделать? Э, мы можем, например, также ранжировать. Э, эту таблицу по, например, по объемам, чтобы видеть, по каким целым проходили максимальные объемы в данный день. да, Вот у нас сегодня сейчас поставлен здесь текущий день. Также, например, посмотреть полностью как изменяется дельта, на каких ценах какая дельта была. Есть здесь checkbox real-time, то есть если мы изучаем историю, в принципе, для нас это мы забираем. Если мы хотим чтобы у нас обновлялись онлайн данные. Как видите вы сейчас, да, мы ставим галочку real-time и табличка обновляется в режиме реального времени. И кроме этого мы можем здесь выбрать период времени, за который мы хотим провести данный анализ, то есть как бы вывести статистику. То есть текущая там на неделю, текущий месяц, текущий контракт, либо задать этот период вручную, конкретно на тот промежуток, который нас интересует. Вот После чего нажимаем кнопочку Apply, и у нас выводится статистика. Так, с этим окошком пока что все. Дальше. Значит, смартдом. дом значит, смартдом окно. Ну, как бы сейчас я не буду про нему рассказывать. Давайте так, Смартдом. дом ленты, ленты принтов, смарт-тейп, спред -тейп идти к кластер. Об этих инструментах расскажет вам Виталий во второй части нашего вебинара. Сейчас мы перейдем к графикам. И хочу вам поподробнее немножко об этом рассказать. Так, так есть график. Смотрите, открывая любое окно графика, вначале вам необходимо как я говорил, там выбрать инструмент, да, то есть в данном случае как бы я открыл евро. По умолчанию график, окно графика выглядит таким образом. Сейчас мы с вами попробуем разобраться, какие типы графиков поддерживает платформа и какие есть варианты настроек. <coughs> давайте я разверну так, чтобы оно было лучше видно. Так, ну давайте по порядку. Ну, в данном случае вы видите всем привычный э, свечной график. Единственное, что он э, как бы с прозра... не закрашенными свечами. Это сделано для того, чтобы, когда мы наставляем какие-то дополнительные индикаторы, либо цветовые фильтры, которые там по объему мы высвечиваемся, для того, чтобы не было у нас э, график перегружен цветом, да, то есть специально сделали вот такие прозрачные не окрашенные цвет, цветом свечи. Итак, Зайдем в менюшку Mode. Ну здесь у нас есть стандартные всем известные линейный график, базовый график, свечной график, прозрачные свечи то, что было в начале, кластерный график. О нем мы немножко чуть-чуть позже остановимся. Market Profile тоже. На нем чуть-чуть позже остановимся. Давайте я для начала включу. Всем так, ага, здесь у нас включился daily. Так, вот, пусть так будет. Что здесь есть, какие типы настроек? В первую очередь, значит, здесь еще расскажу. Есть, здесь можно выбрать таймфрейм, который нас интересует. Здесь список стандартных таймфреймов, которые чаще всего используются. Также в менюшке кастом есть возможность выбрать другие типы построения фрейма, да? такие как, например, секундные графики, то есть выбираем секунды и задаем количество секунд в баре, за которые формируется бар. Также есть тиковый график, к примеру, ну здесь я думаю многие знают, что тиковый график сейчас подгружается, он формируется следующему как бы задается количество тиков, да, и каждый бар э, фиксируется в, после того, как э, протокол на определенное количество э, тиков. Рейнджевый график. Э, как бы интересная штука, то есть он, э, каждый бар показывает определенный рейндж, э, да, то есть, э, мы там задали, к примеру, там 10 пунктов, дали мне в данном случае 4. И каждый бар формируется, как бы не, он не привязан ко времени, то есть он формируется только тогда, когда цена пройдет определенное количество, определенное расстояние к цене. Что нам дает этот график? Дело в том, что каждый бар может формироваться как одну секунду, доли секунды, так и полдня стоять, если цена стоит на месте. И на обычном временном графике мы видим просто, вот, как цена стоит на месте, вот этот такой вот бесконечный рейндж. Ренджевый график дает нам возможность отфильтровать вот этот рыночный шум, особенно если мы под, подстроим его конкретно под инструмент и под его, под его волатильность. Да? То есть он нам как бы дает более ну, четкую картину, да, что происходит с ценой. Так, пойдем дальше. Ренджевые графики. Есть еще по типу рейнджевых в range X и range Z. Ну, эти графики просто используются в комбинации с другими индикаторами для определенных торговых стратегий. Вот. А на них я пока что не буду останавливаться. Volume. То есть бар формируется только тогда, когда будет проторгован определенный объем. Дельта, Соответственно, когда будет достигнута разница между проторгованными BDASC заданного значения. Ну вот так, про секунды я уже рассказывал. Так, давайте пройдемся дальше немножко. Темплейтс. Uh, Темплейтс это, по сути, это мы можем, например, настроить график, всю цветовую схему, которая нам нравится, там фон, свечи или там, например, какой-то другой вид графика поставили все индикаторы, которые нам необходимы, мы можем э, все это, скажем так, шаблон это сохранить. Вот для этого служит как бы функция templates. Здесь мы можем задать свое имя для графика, который мы хотим, да, там, там, допустим, вот так, и э, сохранить. Кроме того, мы можем этот шаблон, если мы, нам нравится, и мы его часто используем, сохранить как шаблон по умолчанию. То есть в дальнейшем графики будут изначально открываться в таком виде, как э, нам нравится. И снэпшотс. Значит, снэпшотс это э, настройки графических э, элементов э, на графике. То есть, здесь есть графика, мы можем рисовать трендовые линии, горизонтальные уровни, там фибоначчи, э, к примеру, там рулетка, да, то есть, если мы хотим посмотреть параметры какого-то движения. Э, так, секундочку, не туда зашел. Market Profile тоже хотелось бы остановиться на этом значит, инструменте. То есть мы можем посмотреть профиль графика да, за определенный промежуток, да, который нас интересует. Ну, в данном случае сейчас я зайду в настройки. Дело в том, что здесь поставлен скорее всего да, цвет профиля просто поставлен серенький, он его не, не видит. Ну, Допустим зелененький. Вот. То есть мы можем поставить, э, как бы натянуть это на график, э, инструмент и у нас будет строиться профиль рыночный по объемам в данном случае. Мы можем выбрать по другим параметрам. В данном случае по объемам нам строится э, профиль на заданный промежуток времени. Вот. Причем мы можем задать ему функцию, э, э, он будет обновляться в режиме на времени, пока идут торги. Так. Э, э, и когда мы все настроим, например, какие-то свои э, линии индикаторные, да, то есть там какие-то еще линии трейд добавим, мы все эти вещи можем сохранить с помощью э, закладки Snapshots, называть ее каким-то своим именем. Если что, потом можем перенести на, на другой график, например, то, тот же инструмент, но э, с другим там фреймом. Э, настройки, визуальные настройки. Это настройки, э, в первую очередь, ну, наверное, как и во, во, во многих программах, это цветовые настройки. Здесь мы можем включать, отключать значит, сетку на графике. Вот. Если вы имеете хоть какой-то опыт работы с трейдерским, ну как бы с платформой, да, у вас абсолютно никакого труда не будет как с тем, чтобы разобраться в функциях это, этой платформы, ну, как бы этой настройки. Так, всегда поверх остальных окон вид курсора, в виде крестика, да, то есть, или в виде стрелки. Также есть интересная вещь, как бы, это линковка к графику, можно прилинковать ленту принтов, к примеру, давайте разберем этот момент. Сейчас сделаем таким образом, чтобы было немножко удобнее. Вот лента. Как только я нажал на линковку ленты, у меня появилась лента на этот инструмент. И если, например, выбираю исторический молд, исторический, да, то есть что я могу сделать? Я могу взять какой-то любой, абсолютно любой момент на истории и проанализировать его. Посмотреть, что происходило на ленте. Вот я, например, выделяю этот промежуток, когда вот тут было да, двойное донышко. Здесь я нажимаю фриз. В ленту подгружается этот временной диапазон. Все абсолютно трейды с истории сервера. И мы можем взять абсолютно э, любую сделку, э, посмотреть, что там на самом деле происходило по ленте. Вот. В принципе, для тех людей, которые еще учатся и анализируют, учатся анализировать ленту, э, читать ленту, я думаю, это будет очень полезный инструмент э, для анализа истории. Так. Ну, так, это мы закроем. У нас пропадает, соответственно. Перейдем, значит, к горизонтальной гистограмме. Вот эта гистограмма, которую вы видите сейчас с левой стороны графика. Здесь вы можете выбирать тип этой гистограммы, что она будет показывать. Это будет объем, гистограмм объемов, трейды, к примеру, это бит ask, либо это будет дельта по каждой цене, да, либо это будут айсберг ордера. Ну, как в данном случае э, я включил. Так, также мы можем выбрать здесь, э, поставлю всем привычный объем, э, выбрать диапазон, на который будет э, строиться. Ну, допустим, пусть это будет текущая неделя. Вот, получается, у вас есть профиль по объемам на текущую неделю. При этом у вас также выделен э, значение э, вот это 70% в аловах. Да? Э, те, кто использует данный тип э, графика для анализа, знает, о чем я говорю. Так, просто не хочу на, на этом останавливаться. Кроме этого, э, можно задать вручную промежуток времени, да, в течение которого вы хотите, чтобы у вас строилась э, строился вот эта гистограмма. Допустим, если вам интересен какой-то там период консолидации, когда там шла какая-то расторговка, да, допустим, вы анализируете такие вещи, ну, тогда вы можете вручную задать этот диапазон и посмотреть, как там на самом деле а, было. Либо использовать уже индикатор а, Market Profile. Так, теперь попробуем перейти к индикаторам. Так, здесь я, по-моему, ничего не пропустил. А, ну, здесь, естественно, понятно, да, выбирается инструмент, таймфрейм, Нажимается кнопочка Apply. И а, график подгружается. Индикаторы. Окно индикаторов а, здесь видно а, состоит из нескольких частей. То есть а, с левой стороны вы видите список индикаторов, доступных на сегодняшний день в программе АТАС. Мы также постоянно а, с, как бы, пополняем этот список. Если появляется интересные идеи и в них а, есть реальная какая-то полезность, да, мы просто не, не хотим загромождать а, а, платформу, а, скажем так, всевозможными индикаторами, просто если они действительно часто используются, имеют действительно какое-то практическое применение, то мы, а, естественно, а, все эти вещи стараемся здесь предусмотреть. А, значит, выбирает, как это все происходит, выбирается любой индикатор, который нас интересует с правой э, стороне окна, как бы с правой части окна сразу есть э, настройки, да, более подробные. И э, когда мы, например, чтобы добавить его на график, вам необходимо нажать кнопочку «Выделить его», нажать «Настроить», «Выделить», нажать на кнопочку «Add» и э, он у нас добавится непосредственно на сам график. И дальше нажать «Apply». Вот. Сейчас я бы хотел бы еще вам рассказать про некоторые индикаторы. Вот для этого я их перед вебинаром немножко пару графиков подготовил вам, чтобы показать небольшие настройки. Заодно покажу вам настройки, функцию вот этот layout. Да? То есть в данном случае мы были на первом леауте, можно их сколько угодно создавать. Передыдущие графики я вам подготовил на этом. И я сейчас их загружу. Вот у меня подгружаются сразу разные графики. Так, давайте посмотрим, с какого бы это вам начать. Давайте с этого начнем. Как видите, я просто решил поменять цветовую схему для того, чтобы показать возможности их как бы настройки. В данном случае это у нас находится, это у нас отображается тиковый график с заданным количеством тиков. Да? Кроме этого есть немножко про пару индикаторов расскажу. Первый из индикаторов это Dynamic Level. Сейчас покажу где он находится у нас. Вот Dynamic Level это вот эта вот темно-красная бордовая область. Значит, она нам показывает э, нормальное распределение объемов в течение времени. То есть э, берется 70-процентный диапазон, э, в котором э, цена находится, ну как бы объемы, по которому проходит, да, и из профиля. И показывается, как оно меняется с течением времени. Чек, э, этот индикатор специально сделан для людей, которые торгуют и используют анализ профиля. да, То есть для них эти вещи на самом деле важны. Вот. На нем я как бы сильно долго не буду останавливаться. Расскажу более какие-то интересные вещи. Market Power. Что за индикатор такой? Market Power показывает... вам сказать. Он показывает в какую сторону сейчас больше покупают либо продают. То есть, по сути, он показывает динамическое изменение баланса покупок и продаж. В данном случае мы видим здесь как бы идет рост покупок больше, чем продаж, а в данном случае продажи. Единственная как бы интересная вещь в нем, чем он примечателен, да, по сути, как бы это та же дельта, как бы кумулятивная, но чем он интересен, тем, что мы можем задать, какой диапазон объема должен учитываться при подсчете этого индикатора. К примеру, есть у нас, допустим, чисто гипотетически, да, то есть разделим как бы участников рынка на мелких, да, и крупных там например ритейл, там и какие-то э, крупные трейдеры банки там да естественно э, логично предположить что мелкие трейдеры как правило торгуют там одним-двумя контрактами а крупные крупные мы можем отнести которые там торгуют допустим не меньше там 10 контрактов и э, Естественно, все вот эти вот размеры непосредственно нужно будет подбирать вам под инструмент, потому что, например, для евро это одни объемы, да, то есть проходят там по нефти абсолютно другие объемы, проходят, поэтому их нельзя как сравнивать. В данном случае как бы, я открыл для примера фьючерс по евро, значит, юнический, и поэтому вот я вот так вам на глаз подобрал. Значит, и что получается здесь как бы этот индикатор дает очень как бы интересную пищу для ума market power в котором фильтр поставлен например для расчета от 0 до 1 лота то есть здесь учитываются все сделки объемом 1 контракт да? а здесь учитываются все сделки которые больше в 10 контрактов прошло что получается? Что э, здесь есть четкое разногласие. Как бы, понятно, что э, маленькие трейдеры очень часто бывают в минусе, как бы в проигрыше э, рынка. И здесь можно анализировать на самом деле, кто двигает рынком. Э, конечно же, э, мелких игроков, их большинство на рынке и в какие-то моменты они э, могут... Э, ну, им, если, например, крупняки немножко отпустили хватку, да, естественно, они могут немного в свою сторону потянуть. Вот. Видно здесь, например, также хорошо анализировать какие-то периоды консолидации, и видно для того, чтобы понимать, в какую, например, кто куда значит, накапливает объемы. Например, крупные контракты, в какую сторону накапливаются, и в какую сторону, например, мелкие. Здесь, вот, например, видно, что значит фьючерс был рост, да. Дальше трейдеры с маленьким объемом торгов, они здесь продавали. Основное большинство было продаж. Небольшое небольшое накопление и опять они продают Это значит обратите внимание, это при растущем рынке. И в любом случае они находятся ну как бы в ловушке. Вопрос как бы выдержат ли их не стопы, вот. Uh, игроки же, конечно же, с 10, которые торгуют крупными контрактами от 10. Uh, они в данном случае у них идут накопления uh, позиций в лонг. Вот. После этого пика они начали прикрывать uh, свои позиции. Вот. Как бы ну, моей целью не является сегодня там, учить вас торговать или как правильно анализировать рынок. Uh, моя задача показать вам. Uh, Некоторые инструменты, которые, по нашему мнению, могут быть вам э, быть интересны и дать очень хорошую полезную пищу для ума. Э, насколько эти инструменты будут соответствовать вашему подходу к рынку и насколько они подойдут конкретно к вашей торговой системе, решать, конечно же, только вам. Вот. Давайте немножко с этими индикаторами э, закончим. Перейдем к другому. Вот вы видите такой снизу непримечательный индикатор, называется э, скорость ленты. Speed of tape. Ну, я думаю, не надо объяснять э, его смысл. То есть он, э, вот особенно он хорошо работает именно на тиковом чарте. То есть если вы поставите на какой-то там, например, э, минутный график или там 15-минутный график, он таких результатов не покажет. Э, значит, он показывает э, в какие моменты идет всплеск на, на, на ленте? Если, к примеру, в какой-то момент времени участники рынка активизируются и происходит значит, много сделок, соответственно, этот индикатор начинает, ну, дает сигнал, что в данном случае скорость ленты выше, чем обычно. Что-то там может происходить. Если это какой-то весомый уровень, значит, в таких... Uh, в таких точках как раз uh, может быть произойти разворот. Либо uh, это идет расторговка на каком-то важном уровне. Вот, к примеру, вот здесь, как вот, утренняя сессия, были минимумы утренней сессии. Вот здесь пошла расторговка, соответственно, uh, скорость ленты была здесь uh, повышена. Вот. Можете обратить внимание, как бы часто на каких-то, как минимум, откатах да, происходит повышение, эквизируется лента. Вот здесь она параллельно выделяется на самом графике, вот эти бары видите опять же как использовать я как бы показываю инструмент насколько он интересен для вас решать только вам так ну я думаю вы заметили а, значит а, то что здесь а, также на а, графике показывается а, данные из а, level 2 из дома вот то что как бы тоже упрощается как бы не надо отдельно смотреть на стакан, да, чтобы посмотреть какие там объемы. Э, вот эта глубина стакана, она зависит исключительно от э, тех данных, которые поставляет э, биржа. Вот. Так, с этим э, графиком пока что закончим. Ну, в данном случае это у нас идет э, кластерный график. То есть я просто показываю возможные. Это я как бы на скорую руку набросал э, Значит, здесь просто для того, чтобы показать возможности настрой, настроек этих кластеров, То есть в данном случае я выбрал вот такой зеленый от светлого. Чем более светлый цвет, тем больше объем проходит по данным индикаторам. Если по данным ценам. Если есть необходимость, конечно же можно это все в цифровом отображении поставить, чтобы видно было конкретно сколько, по какому. Здесь было несколько фильтров, да, чтобы показывала объемы, выделяла объемы. Значит, которые, ну там, больше определенного. Например, эти прошли у нас по, по бедам, а эти по аскам. Вот. Ну, в данном случае. И э, есть еще здесь индикатор, поставленный cluster search. Единственное, что я его не, не настроил под инструмент. Просто поставил, не было особого времени. Значит, э, что такое cluster search? Вот эти синие, синенькие кружочки, если вы видите. Да? Значит, по каждому они выделяют область ценовую, где по какой-то цене прошли объемы выше заданного. Причем это не должно быть просто там прошла большая сделка, да, и она высветилась. Хотя такой индикатор тоже есть в нашей платформе, да, то есть задаем там выше 100 контрактов, к примеру, по евро задается, и он будет высвечивать все сделки вот также на графике выше 100 контрактов. В данном случае берется э, диапазон, мы можем задать количество баров для расчета и будут, будут показывать, высвечивать э, те э, точки, где по данной цене проторговано, там, к примеру, в данном случае там, больше чем 550 контрактов. То есть это сделки может быть не за один раз, а за несколько раз. Цена здесь ходит, и по данной цене она, например, несколько раз подходит к данной цене, и за несколько раз она, например, наторговалась там 600 контрактов. Ну и тогда такой э, эта точка попадет в, в этот э, фильтр. В этом индикаторе, как бы, естественно, здесь очень много разных настроек. Вы можете его настроить под себя, под свою систему. Можно задавать количество баров, которые участвуют в подсчете. Да? данного индикатора, можно задавать, например, также количество цены, например, будет не конкретно эта цена а учитываться, но, к примеру, большой объем распределяется там не четко там по 28-20, а он распределяется по 28-20, 19, там 18. Вот можно эти параметры тоже задать, чтобы в охват этого индикатора входило несколько ценовых уровней. Вот. Если будут, конечно, какие-то возникать, ну, я надеюсь, я понятно объясняю, хоть опыта у меня в этом направлении немного. Но если будет возникать вопросы, как бы с удовольствием отвечу позже, либо потом на форуме. Либо, возможно, как бы более подробно буду останавливаться, если будет интересно в будущих вебинарах. Так, и так, не сказал про индикатор дельты. Ну, по сути, как бы стандартный индикатор дельты. Единственное, что его отличие, мы видим зимняя область, к примеру, понятно, что это положительная дельта, серенькая область в данном случае, она показывает где эта макс... положительная дельта, максимальное ее значение за этот бар. Конкретно за этот бар. То есть мы видно, где она бывала. Показывает динамику. Так, пока что закрываю этот чарт. Если будет необходимо, еще могу к нему вернуться. Вот. Ну, этот индикатор. Этот график я, ну тут вообще практически я его не настраивал, по сути я поставил на него два индикатора. Значит, в основе этого графика лежит значит, range x, range x. Вот. он имеет как бы, определенный алгоритм высчитывания, вот он выглядит таким образом. И индикатор, который у нас называется RT-индикатор. Индикатор, который вы видите вот в виде стрелочек и точек. Алгоритм этого индикатора я вам не могу сказать, потому что ну, как бы, единственное, в основе его лежит программирование нейросетей. Значит, по сути, как бы это самый обучающий индикатор. И, кроме того, это серверный индикатор, он не высчитывается непосредственно в платформе и он транслируется, мы его как бы не, ретранслируем, он поступает к нам а, непосредственно в, на наш сервер и с нашего сервера он а, транслируется а, в программу Атас, а, ну, как бы и наши клиенты как бы, могут использовать его в своих торговле вот. я, я как бы ну, не знаю как бы что о нем можно рассказывать тут есть два варианта сигнала либо точка, либо стрелочка Общий, общий сигнал а, это точка, да, а стрелочка, он включает в себя а, дополнительный, а, дополнительный фильтр, да, который а, по сути он а, как бы увеличивает да, вероятность срабатывания. Если вы посмотрите просто на этот индикатор или возьмете себе демку, поставите к примеру себе ренджовый там он также неплохо работает на тиковом графике но вот на RangeX он все таки работает лучше если вы поставите посмотрите изучите историю проанализируете, я думаю при разумном подходе к этому индикатору только с помощью его можно будет изучать ну, как бы изымать из рынка как бы неплохую выгоду и еще один из них индикаторов как бы это order flow индикатор вот вы видите довольно простая и при этом довольно удобная штука потому что вы по сути можете не смотреть постоянно на ленту вы можете просто поставить его на графике видеть какой поток ордеров сейчас проходит конкретно вот по ленте кроме того вы можете настроить этот индикатор например Какие-то фильтры, да, чтобы он показывал, например, от какого-то объема. Например, вам не интересно сделки там, меньше, меньше 10 контрактов. Да? Вот вы их не показываете. Если вам интересны абсолютно все сделки, вы, вы можете настроить так, чтобы оно показывало абсолютно все принты. те Точно те же, которые проходят по ленте принтов. Вот. По сути, он как бы полезная штука. Когда, когда что-то на рынке происходит и когда начинают проходить большие принты, то есть это сразу же видно, как бы не надо отвлекаться на ленту. Прямо с графика. Так, этот график мы сворачиваем. Так, это у нас, кстати, вот открыл. Причем, вот почему-то он больше импонирует в белом варианте. Это кластерный график. Кластерный график... Как бы тут есть, когда мы открываем вот этот здесь в настройках кластер график, да, есть, с с левой стороны, вернее, появляются дополнительные менюшки настроек кластерных графиков. То есть мы, что здесь можем выбрать? Мы можем выбрать, например, кластера там по объемам, например, потом кластера, чтобы они были, скажем так, градация была, цветовая, да, в зависимости от размера объемов. Значит, гистограмма объемная, например, так, чтобы мы были как бы Digital гистограмма, да, то есть цифровая и так дальше. Вот, абсолютно много разных видов. Вот бит, в данном случае, как бы это показывается бит-аск. То есть здесь видно, сколько проторговано по аскам, сколько это проторговано по бидам. Кроме того, здесь есть настройки фильтров. можем э, здесь отметить, э, например, мы хотим, чтобы у нас выделялись объемы там выше определенного, да, допустим выберем какой-то цвет, чтобы он здесь его было видно сразу, допустим, при этом должен быть белый цвет и пусть это будет больше, там, не знаю, больше 700 контрактов. Так, что-то оно с клавиатурой у меня. Так, ну, естественно, сейчас выделилось все. Ребят, что-то у меня с клавиатурой отдельно подключена, у меня что-то она, видать, не работает. Ну, идея ясна, да? Значит, здесь задается, не получается ввести с клавиатуры, задается объем, выше которого будет выделяться на графике, да? То есть, если нам, ну, опять же, мы это все дело подбираем непосредственно под инструмент и под его ликвидность. Вот. И здесь, естественно, оно нам сигнализирует, сразу же выделяется цветом. Так. Ну, настроек, на самом деле, если я сейчас все буду рассказывать, это, правда, будет займет очень много времени, потому что, как бы, я так смотрю сейчас на время, и так очень много времени я уже э, перелимит себе сделал, поэтому давайте по графикам, э, ну, вот видите, здесь даже отдельная статистика по каждому, кластеру в отдельности, если вы возьмете себе демо, бесплатно вы спокойно сможете разобраться э, в э, настройках, будут возникать вопросы, обязательно поможем вам разобраться вместе с вместе с вами. Обращайтесь к нам в Skype, обращайтесь к нам а, на форум, мы обязательно вам поможем. Вот. И еще один, последний из индикаторов. Так, не индикатор, а покажу вам график. Где-то он у меня был. А, ну вот. Ну и те, те, кто торгует профилем, да? анализирует профильно я думаю вот будет интересно я как бы специально настроил под, под веб просто чисто визуально чтобы показать что есть как бы возможности настроек и так дальше вот. можно тут полностью как бы все подробно это все разбить и показать ну как бы по презентации я, в принципе наверное сказал все что хотел может быть что то по ходу забыл конечно если у вас э, есть какие-то э, настройки, настройки, я уже видите, если есть какие-то вопросы, давайте мы немножко пройдемся. Я, правда, не следил за чатом, просмотрю вопросы сейчас по чату. Это компьютер у автора глючит. Да нет, вроде компьютер не глючит, возможно, что-то с трансляцией. Так. Денис, я, вот я дальше, секундочку... А, тут, да. да, дайте, я быстренько спрошу вас. У вас один из пунктов был, какие у вас планы. И, в общем там очень многие вопросы касались именно того, там были а, ли русифицированы да, и так далее. То есть, да, если вы немножечко да, расскажете да, о планах, это будет, это будет очень даже замечательно. Что я не знаю, как отлично, по времени пару, у нас да, уже да, часто да, прошел. Давайте. давайте. Пару, пару слов, да, скажу немножко о планах. Значит... Сейчас у нас на порядке дневном. Значит, по поводу русской версии, да, мы планируем ресертифицировать программу просто только, только потому, что ну, как бы неоднократно встыкались, мы не думали, как бы, но реально неоднократно стыкались с такими просьбами, чтобы было на русском. Ну, это мы в планах есть, мы это сделаем. Точно же касается у нас по поводу э, присоединения к российским э, брокерам, да, то есть чтобы была возможность торговать. Но я говорю сейчас немножко наперед, потому что э, на сегодняшний день у нас э, как бы на порядке дневном одно из основных пунктов стоит это значит внедрение торгового модуля, э, потому что на сегодняшний день, как вы заметили, как бы нет возможности торговать, совершать сделки через платформу да, нашу. То есть будет у нас торговый модуль, это будет абсолютно отдельный значит, софт, он будет подключаться к АТАС и будет возможность торговать с графика. Кроме того, там график планируем сделать несколько шаблонов, то есть для того, чтобы людям было удобно, более распространенные шаблоны, да, которые есть на сегодняшний день в популярных платформах, мы планируем также вот эти все моменты учесть, чтобы это было по usability, по удобности было максимально комфортно. Естественно, будет э, тестовый период, поэтому э, нам будут очень важны отзывы э, пользователей, да, которые будут использовать. И гла нам главное, чтобы это было действительно практично вот, э, для трейдеров. Э, так, по поводу э, индикаторов еще. Значит, э, есть э, в планах у нас э, сделать абсолютно отдельную оболочку для того, чтобы... Э, трейдеры, программисты могли самостоятельно программировать себе индикаторы, которые им а, интересны. Либо они могли модифицировать те индикаторы, которые будут доступны да, для этого в нашей платформе. Вот. Потому что а, на самом деле сейчас очень а, много ребят обращается к нам, что нужно там, а, вот хотелось бы вот какую-то мелочь к индикатору приделать, который уже есть, а, или запромеривать вот еще вот такую очень полезную штуку, где-то он там встречается, для он, и он это использует, а, вот. и хотелось бы ему тоже, чтобы видеть это в нашей платформе. А, я думаю, а поскольку этих а, запросов очень много, а, физически просто не справляемся, как бы а, вот а, программисты наши <coughs> просто большая на самом деле очередь, приходится ставить их в очередь. А, и если мы сделаем такой функционал, то есть я уверен, что это во многом решит проблему, потому что э, трейдеры или даже просто программисты, которые ориентируются в этом э, в языке программирования, смогут сделать конкретно то, что и, э, нужно им. Вот. Э, э, и уже когда будет… Э, то, что касается торгового модуля, значит, когда будет готов торговый модуль, э, мы планируем э, подключать… Сейчас у нас есть возможность подключения, как вы видите, к Zenfire. Если вы подключаете через NinjaTrader, там также будет возможность подключения, ну, если, вы, если у вас есть NinjaTrader, например, с котировками того же CQG, да, то, есть, то, то, соответственно, подключая, к, цепляя АТАС на NinjaTrader, вы автоматически как бы, получаете котировки CQG. Да. Но мы хотим бы, хотели бы подключить, возможность, дать возможность подключения напрямую. Будет торговый модуль, подключаем его. Сейчас разбираемся с ритником. Uh, там будет, соответственно, под, uh, возможность подключения и ритмики Zenfire. Когда будет готово этот момент, тогда уже uh, в перспективе uh, будем uh, дорабатывать и договариваться с поставщиками, такими как uh, CQG и Interactive Brokers. Вот. Ну и в принципе, по планам uh, пока что так. Пока что, пока что это самые основные вот ну и также мы постоянно работаем над стабильностью работы, потому что, если вы знаете, как бы буквально там с момента прошлого вебинара мы уже поставили дополнительный сервер в Европе, вот мы разнесли сервера как бы на американскую сторону и европейскую. И в случае каких-то там технических проблем со стороны дата-центра, да, то есть клиенты всегда смогут переключиться на другой сервер для того, чтобы всегда иметь доступ. Как бы это было, это было очень важно для нас сделать. То есть и в этом плане мы как бы также, также у нас есть планы по развитию сервиса, и увеличению стабильности работы программы. Я думаю... Это пока все. Вот. Сейчас бы хотел бы на самом деле передать я не знаю, как у нас есть справиться. Успеет ли Виталий я хотел бы передать слово Виталию. Вот вот. я хочу как раз насчет этого, потому что час у нас уже прошел. Торговая сессия идет, и как бы достаточно ну, щедро уже то, что люди пришли, и очень много людей присутствует на данный момент, и все слушают очень внимательно. Я думаю, что есть, есть наверное, смысл прерваться, потому что очень подробно мы все рассмотрели. Значит, те, кто сейчас присутствует, вы сидели здесь час не зря, потому что сейчас вот расскажите, что, что нужно сделать для того, чтобы они воспользовались теми огромными преимуществами, которые они получат за свое участие в вебинаре. Я понял. Хороший подход на самом деле. Значит, ребята, на самом деле, да, то есть ваше, ваше терпение будет вознаграждено. Мы решили специально для участников сегодня вебинара, как бы посоветовались с командой сделать небольшой сюрприз. И для всех абсолютно... Клиентов компании Miros Futures мы хотим сделать постоянное предложение в размере 10% скидки на любой из пакетов, который представлен у нас на сайте. Если вас это интересует, вы, пожалуйста, обращайтесь к Лане, она сможет вам выдать промокод. Вот, это все, я надеюсь, это... Надеюсь, это Да, будет спасибо огромное. Да, я вижу, что, ребят, пишите, я вижу, что уже многие написали имейл именно прямо в чат, где вы писали вопросы раньше. Чат никому не виден, поэтому имейл будет виден только создателем вебинара текущего. И в, в, с вами войдут в контакт по этому имейлу со всеми. Описал Денис, завтра как раз ведь и торгов не будет, здесь Пасха, все, я все я всех я будет куча времени, чтобы разослать всем пасхальные подарки. Вот, и будет, будет все замечательно. Я очень, я хочу извиниться перед Виталием, что вот так немножечко не хватило, ну, не немножечко, а глобально не хватило времени на самом-то деле. Но разберемся, как, как решить эту ситуацию, потому что пакет индикаторов. Были, были вопросы по пакету индикаторов и что там с ними делать. Вот. Опять же, я думаю, что если вы обра обратитесь к создателям платформы на веб-сайте, вас смогут перенаправить по нужному как бы, направлению, где находятся дополнительные, еще дополнительные материалы. Я думаю, что ребята будут готовить еще видео и так далее. Вот. А насчет демо, то, что вы сейчас пишут, да, то, что сейчас говорили, по демо, то, что вы можете там получить его и так далее. Если у вас уже было демо на Zenfire, понятно, что у вас будет проблема с, с подключением по дополнительному демо. Я могу решить эту проблему для клиентов однозначно. Для тех, кто не является клиентом, это уже, конечно, совершенно отдельный разговор. Но на этом я заканчивать <смех> не хочу. Вот Я хочу поблагодарить да. Дениса. Я знаю, что для него это был первый опыт. И все получилось шикарно, Денис. Для первого раза вы, пожалуйста, да. даже не, не грамма, не грамма, не волнуйтесь, и не, не пусть у вас даже мысли такой не будет, что что-то не получилось. Для первого раза это совершенно шикарный вебинар. И спасибо огромное. Я знаю, что вы очень серьезно к этому отнеслись. Извинения Виталию. Всем огромное Спасибо присутствующим, что вы вырвали этот час своего напряженного торгового дня. Денис, вам последнее слово и будем закругляться. Да, спасибо, Лана, огромное, в первую очередь, за поддержку и за организацию этого вебинара, что дали возможность нам выступить. Надеемся на дальнейшее сотрудничество и также, что это не будет последним вебинаром. И в дальнейшем планируем создавать много интересных вещей и